Томір кастел коллекции фрирай, начиная с универсальных фрирайдов и во фрирайд, по-быстрому коллекции 1516 года. Что нового? Нового это то, что теперь появилось, хотя я не знаю, может это было и вчера, но в моем понимании это новое, рассказываю я и мне решать. И я решил, что это новое. Это появление ХП. ХП. High performance. Это очень оригинально в лыжах. high Performance. Я жду лыжи лоу Performance там еще каких-то шит-перформанс ну это high-performance вообще оригинальная добавка лыжи суть ее в том что добавлено немножко цитанала для жесткости все на мой взгляд ничего там не изменилось на ощупь сейчас мы дойдем там здесь одинаковых всего но одних high-performance другие не high-performance ну и поехали то есть ну естественно все дальше у кассы все просто часто видите кассу не работает с формой кассу работает с жесткостью Поэтому все лыжи не будут отличаться только шириной жесткостью. Начинается с 85-й. Далее универсалы. ХП. Очень жесткие лыжи. Непонятные для меня. Радиус 17, какой-то гигант. Сравнительно. Не будут работать, наверное, никак гигант. Наверное, не будут работать никак универсал. 92 хп. Удивление помягче чем 85 -й. и при этом при всем да уже в такой концепции я готов сказать наверное для тех кто боится всякого разбитого слона не любит бугры но при этом еще как бы проповедует камень ценности и, наверное могла бы быть интересна лыжа потому что бугры она будет жрать а, плюс еще обратите внимание лыжи вмещем смещен носок ну собственно как бы этот даст этот даст этот даст этот таст Универсальность поворотов это даст, уверенные длинные и легкие короткие. И позволит при такой геометрии все-таки маневрировать, а не только тупать и 20 метров. То же самое, что было до этого но 85 но без хп. То есть это как раз low performance. Ну, соответственно, лыжи сразу свечается, ощущается мягче. И на самом деле уже интереснее. То есть вот и, и, и, как лыжа на каждый день там катаются. везде, пока новичок, сам я не местный, катаюсь второй сезон. Подскажите что-нибудь, что везде. Вот, наверное, вот можно, да? Если посмотреть лыж, и, пожалуйста, вперед. самое 92 без КП, -95, 95 без КП. Сразу самая история. Намного сразу приятнее, намного сразу мягче лыжи как-то, она как-то пружиннее, интереснее. И вот если бы я, наверное, брал бы себе горы кататься, как, наверное, может быть какие-то первые лыжи, вот я бы, может, даже их и брал без КП, потому что такую концепцию это интереснее. Вот я уверен, что именно такая лыжа даст больше универсальности, больше какого-то диапазон шире у них будет по повороту, по катанию, и они будут комфортнее на поперечном раскатываниях, как любят новички. Ну, а дальше моя любимая история, тоже называется жирный, жир жиропасы, жировясы как обычно, 105 с титанолом, без титанола. Все современные признаки нормальной природной лыжи, то есть смещенное расширение на носке, счетом консервативности касла касл не стал сильно смещать на задник но так показал что он тоже в теме что так делают в общем-то для улучшения маневренности при задней стойке но лыжи приятно по жесткости даже в версии с хп с ХП, она еще приятнее, то есть вот реально она мягкая, она мягкая, здесь она мягкая, здесь она не мягкая, то есть очень уверенно жесткая середина, очень приятно мягкий а носок, при этом как консервативного касла, необычно большой рокер, но при этом, смотрите, у меня рокер умеренный, такой скоростной, лыжа, которая меня манит на тесты, которая мне кажется могла бы быть очень интересной. Заканчивается все этой историей. Скажем так. Других-то вариантов Castle не предлагает, в данном случае. Лыжа для большого фрирайда, то есть то, что уже никакой не олл ничего, это фрирайд. Чистой воды, 115 талия, заметьте, версии с хп никакой нет, вообще никакого перформанса не предлагается, только лоу-перформанс, но на ощупь очень приятная лыжа, очень приятная. Очень работающий носок, который вот реально я понимаю, что при переходе с продольного, поперечного, то есть про с поддавливанием. Переда лыжей можно получить очень мягко малый поворот с линией, ну, вот, как-то вот на прогиб приятнейшие лыжи, дающие какую то очень такую вот пружинную обратную связь, очень такую. Вот при этом вот, вот даже без всякой вот фигни, как уволка, они вот, не вот, не вот, вот не вот. Поэтому вот как вот это вот хорошо. Вот это я бы хотел очень подыстить, но кто ж мне даст? но хотя буду искать, ловить хочу. Поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте вот так. Пока.